Я приветствую тебя на своем канале Тараторка. Сейчас будет расклад на май месяц, на грядущий для Овна. Я запишу, ну, буду стараться записывать, вернее, каждый месяц прогноз для каждого знака Зодиака, где будем мы озвучивать Ну, я буду озвучивать для слушателей да, Какую-то необходимую для них информацию да, Которую будут показывать мне карты Здесь вариантов не будет Сразу говорю, да Сейчас я буду просто в потоке говорить Прогноз на предстоящие события В мае месяце Так, начинаем вас ждет май месяц. Так, смотрите, для начала озвучу такую информацию. У некоторых из вас будут финансовые какие-то, да, издержки. Не сказать, что крупные, но их будет а, достаточно много мелких, а, которые, в свою очередь, да, а, ну, будут непредвиденные, скажем так, да, из-за которых у вас ну, помотают нервы, да, как-то как вот с, с этим связано, с деньгами. Да? А, возможно, это связано с какими-то... Ну, вот у меня почему-то, да, в голову приходит, пока вот поток вот идет у меня, в голову приходит такая мысль, что это связано с вашим здоровьем непосредственно. Допустим, вы сходили на консультацию к врачу, и он выписал вам ну, лекарство, скажем так, да. И эти траты на лекарства, да, это не то, что вы планировали, да, допустим, не то, не то русло, в которое вы планировали тратить свои средства. Да? Также, что еще могу сказать, какая-то есть апатия. Возможно, у некоторых из вас аллергия да, на цветение, и это будет связано с этим. Какое-то легкое недомогание, больше это с какими-то психологическими... Как бы я сказала, это будет связано недомогание больше с, или, или ваше, допустим, какое-то легкое простуда, да, ну, вот это весеннее обострение, да, вот когда витаминоз и, всё, и все сопутствующие, да, вытекающие проявления, да, физические, это все будет очень сильно давить на вашу психику, да, допустим, я не знаю, у, у, вот особенно вот люди, страдающие аллергии на цветение, да, ну или просто простудные какие-то заболевания, они достаточно в пике своем, ну, тяжело, да, давят на нас, когда особенно нужно очень много сделать дел, связанных с там с бытовыми какими-то, да, вопросами, связанные с... Ну, вообще с жизненными какими-то вещами, когда ну, нужно все сделать, подготовить почву для того, чтобы отдохнуть летом, да, а, вы вот, ну, прогноз такой, что есть вероятность заболеть, так что нужно беречь себя, да. А, так, вот девятка кубков, мне интересно, с чем связано? С десяткой монет. Угу. Смотрите, есть траты, но я тут вижу и прибыль хорошую, да, и, и м -м, есть такое ощущение, что вы в мае месяце будете ожидать какую-то крупную сумму поступления, да, средств на свой счет. Эм, ну, возможно, это зарплата, не знаю, отпускные, ну вот что-то такое. Эм, вот с этим что-то связано. Какое-то ожидание, приятное из тома да, по крупной сумме, да, которая должна к вам э, в мае месяце поступить на счет. Что еще вас ждет, Овны в мае месяце? А, так а... Ну что я могу сказать Май месяц это Весна да? Когда Когда Уже все цветет и пахнет Когда хочется любви а... И вот особенно Это актуально будет для тех Кто находится в свободном плавании да? У кого нет Постоянного партнера кто не находится в отношениях на данный момент, да. В мае месяце у вас будут знакомства активные, да. Активные коммуникации с противоположным полом и э -э какое-то, знаете, чувство такое легкой усталости, что ли, и будет ощущение того, что вы, ну, как-то запутались, или вы слишком много растратили энергии, и полезно ли это для вас, ну, ну, ну, ну, ну. вернее, м -м стоит ли игра свеч, да, потому что э -а, на вас будут обращать внимание противоположный пол, попытаться э -э так или иначе с вами завести контакты, да, с дальнейшим, да, развитием событий. И вам это, возможно, для вас это будет как-то, наверное, отягощением по большей части, да? Ну, окей, если, допустим, познакомиться с, с одним парнем, ну ладно, со вторым, окей, но когда их еще больше, да, это немножко напрягать начинает. У вас вот, вот это вот напряжение появляется, но на самом деле это неплохо. Выбор это всегда... Когда есть выбор, это всегда хорошо, да. Есть когда из кого выбрать. И есть какая-то, знаете, некая меланхолия по поводу вот этого всего. И неуверенность. Ну, в принципе, не... ну, это нормально, да. Не будешь же ты, допустим, с первым встречным, поперечным, да, строить какие-то отношения. Надо же притереться, понять, нужен он, не нужен. И все остальное. Ну, Но... у вас какие-то знакомства впереди в мае месяце. Вот о чем я хочу сказать. Вот. Одиночки. По поводу... Если у вас вы в постоянном то есть отношении, да, семья, то... Это может говорить о том, что у вас могут возникнуть какие-то какие споры, но которые быстро разрешатся. Сами собой, скажем так, да, разрешатся, но тем не менее для вас это эмоционально будет а ну как-то сложно, наверное. Да? Потому что... Все-таки не забываем, что вы человек темпераментный. У вас, в принципе, если вы открыли этот расклад, да, то мы знаете, ну, что гороскоп и ваш конкретно, он обусловлен. Ну, вернее, характеризуется вот экспрессией. Да? Вы же огненный знак, у вас все внутри горит всегда. И из-за этого могут у вас с партнером возникать какие-то несостыковки да, в в отношении каких-то вопросов. Но это нормально. А, что я могу по этому поводу вам сказать? Что вы, в принципе, как быстро вот, а, разгораетесь, так и быстро потушите да, свое вот это вот а, негодование и придете к благополучному финалу да, развития событий. Поэтому, в принципе, ничего плохого я тут не вижу. Карты Звезды и Солнца, тут нам об этом говорят. У вас, в принципе, достаточно хорошая семья, сплоченная пара. Но вот если вы уже в свободном плавании, да, другие, другие овны, да, я к вам обращаюсь, то имейте в виду, что у вас будет пара активных знакомств. Так, на этом я с вами пока. Прощаюсь, до следующего мая, там у нас что, июнь, да, идет, до июня месяца, да. Надеюсь, я вам была полезная, было бы интересно послушать ваши истории в мае месяце, как откликнулось, как, как, как отозвалось, и предлагайте э свои варианты для раскладов. Всем пока-пока.